PHONE RINGS <laughs> Пришла пора отчаяния Когда в душе застыли звуки Я леденею от молчания Бессильно опускаю руки Я погружаюсь в одиночество Надежды на спасение, тоска коварное высочество. I do Чистого, заключенная в снах, в самом, даже в мыслях представить не хочется, а попробуй-ка переживи в одиночку все дни. Агиу. Даже у устья... Душей не клоточится, одиночество ночь не люби. а не вся ночь, это молочество, если ты беспросветно один.